Ну, и, в общем-то, пауза взята была по техническим причинам, да, потому что <coughs> так получилось, что э, на данный матч, э, ну, фасткап, короче, в общем, не показывал мне ХЛТВ, и нужно было, чтобы кто-то из участников матча мне закинул этот самый э, адрес ХЛТВ, э, и вот только сейчас я его получил, и вот, собственно говоря, поэтому сейчас и... Поэтому сейчас и начнем. Так, одну секундочку, дорогие друзья. Здесь столько вообще, пока вот я отсутствовал, столько всего интересного произошло. Во-первых, команды нужно поменять местами, да? Хайку начинают в обороне. Все. А во-вторых, елки-палки. Первая каточка то это же просто вообще ггшечка, ббшечка и приколюшечка. Спросите почему так, я вам объясню. Оказывается, команда Time Factor выиграла. Да не просто выиграла, а у ребят, которые играли с софтом. Только что мне в личку администрация турнира сбрасывает типа, ну как бы так скажем, пруфы, да, на то, что Ладерхаус из команды э, рвать на шифтах. Использовал софт. Просто использовал софт и проиграли. Какая же обидка, прикиньте. Прикиньте, как бывает. Вот такие вот приколы Минус софтеры, ну, теперь, как вы понимаете В нижней сетке их уже не будет, да То есть с ними вы не встретитесь Вот так вот Так, что-то ребята понабрали кучу пауз Уж я уже давненько на сервере И не знаю, зачем нужно Такое бешеное количество пауз Ну, хорошо, давайте пока познакомимся С составами Команда Хайку Тим Это Зевс, Зор, ЗМР, ДСН, Хорин и Кейзяко Кейзяку, надеюсь, правильно прочитал. И у команды Легион это Седнес Винтик Флэш, Алла Пугачева и Хей hey Амиго. Вот такие вот, ребятки. чё -то он со слабо смотрелся. Ну, во всяком случае, вот я своими глазами вижу там, это как там, что у него этот. А им детектит, елки-палки. Такая вот, досадная, обидная ситуация. Буду надеяться, что команда не знала о существовании у игрока запрещенного софта. Да, я тоже на это надеюсь, а то было бы очень и очень некрасиво. Ну, то есть, получается, его команда давала бы ему таким образом возможность незаконно использовать софт. Ну, вообще, в принципе, его использование это борода. И нельзя вообще ни в коем случае играть софтом. Ну, тут, короче, ладно. Все, закрыли тему предыдущего матча. Смотрим сейчас второй матч, 1-8, верхней сетки. Чего читера нашли? Да Да, Ладдер э, Играл с софтом Вот так вот Ну что, дамы и господа Команда Хайку Тим Начинает прием точки Б И пока что можно так сказать Ну вы видите, да, вы видите Вы видите, что все в спектаторах Но это из-за того, что я зашел во время паузы Такое бывает в следующем матче все будет нормально. Пока вы можете э, заметить, как расстреливают и что-то невидимое, и кровь из этого чего-то невидимого хлещет влево и вправо, и вообще во все стороны. Но теперь все игроки на сервере, и теперь мы всех видим. А, в общем, ну, они, вернее, на сервере и были. Короче, теперь 1-0 в пользу команды Хайку. Ну, и не стоит, конечно, опять же, забывать, что ребята в сильной стороне. И в сильной стороне они находятся благодаря тому, что выиграли ножи, как вы можете догадаться. На живой раунд, к сожалению, не попал ни под запись, ни под трансляцию Но вы просто имеете в виду, что он был Этого достаточно Впервые читера на ФК вижу, тем более, на стриме А первый матч не на фасткапе был Это вот сейчас матч на фасткапе Но здесь, вроде, я надеюсь, читеров нет никаких Итак, на раунд на точку А. В исполнении легионовцев и Легионовцы. Э, вас, вас мало, вернее, как, как там это? Э, нас много, и имя нам Легион, вот. Э, вот. В общем, ну, имя нам Легион, тем не менее, именно в этом раунде поражение. Увы, и ах, но вообще без минуса команда Легион, к сожалению, проигрывают э, свой экономический раунд. Но я думаю, что это нормально, опять-таки, в условиях того, что это все-таки экономический раунд. А карт сколько за сегодня будет? Вот это и еще одна. Количество читеров сейчас очень много, как на фасткапе, так и на пабликах. Да их всегда было как, простите, как говна. Это неизбежно. Всегда есть люди, которые своими руками не умеют нормально играть. И они будут стремиться к тому, чтобы скачать какой-то софт и пытаться играть лучше, чем вот тот парень, который его убил в прошлом раунде. Ну... Но... При этом убери у него софт. Естественно, он из себя ничего не представляет. Тем более, как вы можете заметить, команда вообще, в принципе, с софтером проиграла игру. Ну, такой вообще вы себе допускаете. Вот вам и такие вот приколы. Так что не все так однозначно. Вот почему команде Time Factor тяжело было играть. Очередной экономический раунд от Легиона в трубу. Нормально. Едем дальше. Так какого кого забанило, у какой команды бан? Бану команды... Рвать на шифтах <coughs> А конкретно благодаря Игроку с никнеймом Ладерхаус Ну, я с Юрой согласен Я лучше тоже буду играть Как Эль Минус Но зато это мой Эль Минус Чистый и честно заработанный А не с софтиной пытаться кого-то где-то обыграть все, возвращаемся, <как> простите, возвращаемся к матчу, дамы и господа. И у нас здесь вообще творится на самом деле что-то необычное. Легионцы, легионовцы, легионяне. В общем, вот эти вот ребята открываются на точку А. И как вы видите, размен-то здесь э, вообще прям очень и очень удачная для коллектива Легион. 4 в 2, если быть точным, и бомба еще и установлена на споте А. Зевс, Зор и ЗМР остались вдвоем. Зевс Отлично, хороший хэдшот Ой, хороший хедшот номер два, но тут флэш Конечно, дальний хэдшот, такой более бешеный даже, чем а, до этого делал Зевс а, Но у ЗМР, к сожалению, снайперская винтовка Почему, к сожалению? Потому что девайс мощный, но в данном контексте едва ли не рабочий Ой-ой-ой, да? хорошая попытка Но если бы винтик по-прежнему находился где-нибудь там на хелпе Тогда, да, эта попытка сработала. Но нет, нет. Мимо кассы. Почему всегда карта Мираж? Я не знаю. Наверное, потому что ребятам больше всего нравится играть карту Мираж. Как бы карту выбирают сами игроки. Сейчас был бан-пик. То есть команды вычеркивали карты и должны были играть ту, которая останется в конце. И в итоге... Вот, пожалуйста... И в итоге, пожалуйста, мы дошли до того, что все карты были вычеркнуты, кроме Миража. Энтрифраг уже был сделан, ЗМР, как вы видите, уже погиб, и, к сожалению, вынужден только лишь наблюдать за своей командой, а не помогать им. Ну, максимум он может помочь советам, но стрельбой уже никак. Однако вот ДСН здесь неплохо, справляется с винтиком в упоре, при этом, кстати, без потери лайфбара, что важно. И 4 в 4 медлят, медлят сейчас э, игроки Легион. Однако при этом пытаются занять мидл, что я считаю очень правильным решением. Потому что мидл стратегически вообще очень важная э, позиция на карте Мираж. И типа лишним как бы не было бы. Занятиями, да, я имею в виду. Всегда атака, когда выигрывает э, перестрелки на миду. В дальнейшем чаще все-таки выигрывают раунды. Но тут, конечно, все будет зависеть от стрельбы. Мало занять мидл. Главное с него еще и открыться удачно. И что-то действительно где-то какие-то перестрелки выиграть. Ну, выход через коннектор на точку А. Интересное и максимально неожиданное лично для меня решение. С прокидкой, естественно, коннектора. Ну и тут постановка бомбы на 15 секунде до конца раунда. Елки-палки. Правда, конечно, ее еще надо... Поставить, А здесь Киезяка очень против постановки бомбы. Вообще, вот категорически. А, ну Ал Пугачёва-то АФК... А, завис. Супер. Супер. Пятый игрок, который нес бомбу и мог ее поставить, в общем-то мог бы затащить, просто завис. Иначе не скажешь. Есть винтик. А где шпунтик? А шпунтик, скорее всего... Не знаю. Наблюдает. И проблема в том, что ребята использовали все паузы для того, чтобы дождаться появления и перекидывания там ХЛТВ и прочего всего. То есть теперь у них нет паузы, чтобы дождаться пятого игрока. Пока они будут вынуждены играть с ботом. Беда. Ну? Ну? Ну? Флэш успел убежать. Потерял, конечно, половину лайфбара, но убежать успел. В целом, не критично, типа. Ну и, конечно, не будем забывать, да, что команда Хайку Тим победой в предыдущем раунде, естественно, очень сильно укрепили свою экономическую составляющую. И теперь у них вообще прям все, ну, просто на мази. А, Зевс Зор забирает Хей hey Амиго. И, естественно, теперь Хей hey Амиго, вероятнее всего, возьмет бота и будет играть за него. Да, так, собственно, и происходит. Но, тип. Как бы поможет ли этого во взятии раунда, непонятно. Кейзяка. Минус флеш Все-таки добивают флэша, увы, не получается. выжить. Хедшотище от винтика. И хедшотище от Седнеса, дамы и господа. Три в три ситуация. Проход. Куда? Ну, правильно, конечно же, на точку А. И бомба уже, собственно говоря, установлена. Еще один минус от Седнеса. Еще один от винтика. з м р ни хрена. А, расстрелял Седнуса, убить кс... или хей, hey, В общем, в кого то он там стрелял. Неважно в кого, по сути. Факт остается фактом. Без килов. Без килов. 4-2. А вот теперь уже и укрепленная экономика-то как бы рассыпается, да, вот вам уже шутки можно, в общем-то, отбрасывать. Ладно, хотя бы хорошо бот сидит в респауне и не пошел куда-то глупо отдаваться. Ну вот, кстати, происякшую экономику, как вы видите, не настолько-то уж все и критично, и даже без экономики, боже мой, я не могу на это смотреть. Минус от кизяки, просто сумасшедший минус от кизяки по DSN. Ой, по ДС... по кому-то. Без разницы, по кому, вы видели этот бешеный хэшоч... Кто остался в живых-то теперь? Я вот не понимаю. Плохо то, что бот. Флэш остался в живых. И Хэй hey Амиго. Вот э, убили только что флэша, получается, который играл за бота Фоллена. И последним остается Хэй hey Амиго, который вообще висит. Вуаля. У ребят вообще просто праздник какой-то, потому что Хэй hey Амиго лагает. Алла Пугачева, Алла Борисона вылетела. Спасибо большое Гай Модису за соточку доната, к сожалению, так и не смог. Ранний вопрос. Что за ранний вопрос? Р -р Решить, наверное, вопрос, да? Хорошего стрима. Спасибо большое Гай Модису еще раз и вам приятного просмотра. Надеюсь, вы получаете удовольствие от Counter Strike Такое же, как получаю и я. Ну что ж, собственно, Хэй, hey Амиго не может выйти с ковров. На самом деле, банально он не может с них выйти, потому что он просто лагает. То есть вы не думайте, что он специально умышленно тянет время. Видите, да, как это выглядит? Он просто на балкон еле вышел. Ну и все. В общем-то здесь расстрелы, расстрелы. Амиго пытается убить стену. Ну, а его соперники, в общем-то, спокойно сейвятся. 5-2. Проблемы катастрофические для коллектива Легион. И эти проблемы, к сожалению, не исправят... Э экономика, да, то есть возьми раунд, не возьми раунд, это можно изменить к хоть как хоть как-то, только нормальным составом. В общем не повезло, совсем не повезло, но снова по получилось усадить бота в респауне. Винтик ä, уже, кстати говоря, погиб, отдавшись в руки ЗМРа. Ну, разумеется, забирает бота. Хей, hey, Амиго, теперь не может выйти с респауна. <с ну, просто не получается выйти с респауна. При этом есть какой-то безбашенный поджим ковров. Непонятно, честно сказать, зачем он есть, но он есть. Амиго в итоге, кстати, все-таки отстрелялся или отмучился. Я не знаю, называйте как хотите, но его убили. Минус от по Седносу. Ну, тут флешки на ковры и, собственно, прочек позиции под спотом Б. Которую сейчас Винтик пытается занять. С ножом нахрен почему-то. 48 секунд до конца раунда Винтик с ножом решил занять ковры. Понимаю. Понимаю такое. Кстати, Каямига мига только что, по-моему, реконектил. Если я не ошибаюсь. Где Last? Вот он. Ластом остается у нас флэш. Но впереди четыре соперника, которых убивать, конечно, будет очень, очень тяжело. Позиция титанически просто плохая. И тут, конечно, в перспективе, наверное, смотрится только сейв. Но нужно учитывать деньги. Деньги команды. Может быть, лучше не сейвиться, а все-таки идти погибать. Если денег у игрока, атаки нет совсем. Ух ты. Подхватывает Кизяку. Отличный минус. Ну а что, дальше уже куда беги, куда не беги. Ничего, к сожалению, не поменяется. Три минуса за две секунды сделать невозможно. А, следующий матч, дамы и господа, который я буду для вас комментировать. Это проклятый стак. Они же команда проклятия против команды про мясо. 6-2 Хайху пока уверенно набирают раунды Не без проблем, конечно Их соперники, даже испытывая такие трудности Как вылет одного из игроков и лаги у другого Все равно умудряются какие-то размены где-то постоянно навязывать Но 6-2 счет все-таки, конечно, больше неприятен Винтик на меду уже успел отдаться Следом за ним погибает флеш Амиго Попытался посмотреть в дым и увидел летящую пулю в лоб. Отвернуться от нее, к сожалению, не успел. Ну, в общем-то, да. Увы и ах. Но факт остается фактом. Поджим теровского спауна от Кизяки. И атаки практически, в общем-то, и не остается. Хей, Амиго. Хей, прям под ноги. 23 хп остается. Главное не попасть под какие-то прострелы. Минус от Зеуса и седьмой. И седьмой, дамы и господа, понимаю, да, вижу сообщение о том, что матч скучный, но не то чтобы скучный, просто он слишком осторожный и слишком такой, вот знаете, где-то произойдет размен раз в полгода и... Ну и какой есть, как бы. Какой есть Counter-Strike, вот такой он тоже бывает. Не все же нам Counter-Strike с читаками смотреть, Согласитесь. Хитромудрые флешечки разбрасывает ЗМР Это как я вчера играл на паблике И раскидывал там такие же флешки Вернее, дымы Которые улетали за текстуры За куда-нибудь, за карту В какой-нибудь угол, куда угодно Но не туда, куда надо было Вот приблизительно такую же флешку сейчас выбросил ЗМР ДСН, бесподобная игра на мину. Два минуса и сейчас пытается еще и третьего съесть Ну, учитывая, что это Хей hey Амиго О, съедает все-таки он его 8-2, победа в первой половине зафиксирована Даст гуд, кстати, прошу обратить внимание У винтика еще и 100 пинг 100, как бы не очень хорошо У соперников-то все-таки пинг поприземленнее Руся, приветствую Здорово, брат, как можно попасть в такие турниры? Того, нужно следить за КС-комьюнити И в таком случае Где-нибудь всплывет информация Ну, в частности, у меня в группе Вконтакте была опубликована информация Что открыта регистрация на этот турнир Например, в ней можно было об этом узнать Хорин! Кстати, заметьте, хорин Ламбо ТВ Впервые вообще я этого человека называю В ходе этого матча, ну, второй раз Первый раз, когда знакомился с составами Ну, тут ДСН просто слишком Слишком жесток По отношению к соперникам, флэш остался последний Мне кажется, от команды Легион В моральном плане уже просто ничего не осталось И Это прискорбно 9-2 Завтра, надеюсь, нормальные игры будут Ну, не знаю, завтра, кстати, тоже достаточно интересное расписание Завтра, кстати, тоже будет 3 матча 6 часов вечера в 7 и в 8 Так что приходите обязательно и завтра В том числе, завтра КС будет еще Ну, не еще больше, но Он будет Он будет, это самое главное Далее, дорогие мои друзья, пятый игрок Нажала Борисовна до сих пор еще к нам не присоединилась. Хорин с Хаешки взрывает с Эднеса, но при этом погибает ДСН и ЗМР. Вот такие два ребята, два человечка с очень короткими и отчасти друг друга напоминающими никнеймами. Первый, кто, кстати, погиб. Ну и вот теперь Хорин, которого я практически не называл, потому что он практически никакой активности ты не создавал. Мог бы сейчас затащить, но нет. Кизяко. Один против четверых Против троих. Нет, против четверых. Все-таки а, мог сейчас забрать бомб-керри. Но не, не попал в него. А вот бомб-керри в него попал. 9-3. Всего-навсего один минус. Умудрились сделать хайку-тим на вражеском раунде. У меня все. Не хватает легиону быстрых выходов и раскидов. Да легиону как минимум еще и одного игрока не хватает. Это вообще вот чтобы прям картина была полной. Команда есть, все есть, а куда обращаться, как попасть, не знаем. Ну, Того, здесь такой вопрос. Нужно искать группы, которые проводят турниры, как бы, и... То есть, тут вопрос, нужно искать. Никто сам вам не будет писать просто, как бы, турниры сейчас, которые проводятся, любительские. На них кто зарегистрировался, тот и играет. А администрация сама приглашения и инвайты никому, так скажем, не рассылает. Проклятый стак слабый. Ну, я бы не сказал. Я бы сказал, вот, крепкий середнячок. Н не самая сильная, безусловно, команда, но и слабой команды нельзя называть их, нельзя. Они достаточно... Прикольные штуки показывали в то время, когда э еще играли, потому что, если кто-то не в курсе, потом они уходили в Нектив и теперь, в общем-то говоря, вернулись с небольшим ребрендингом. Амиго докачал что-то и пинг нормальный стал Ох уж времена Модемных соединений Да, ADSL там и все дела Это да, это боль боль. Такие времена и я Помню, к сожалению Действительно, если что-то где-то скачивается Ты ничего не можешь делать за компьютером В интернете, разумеется Но сейчас, слава богу, все Все давным-давно Позади в нормальных городах и в развитых цивилизациях. Минус от Хорина на Меду по седнусу и при этом Хэй амига кстати, который погиб первым, забрал бота. Правильное ли это решение? Если Амига вновь начнет лагать, то это потерянный бот на ровном месте. Может быть, поэтому Амига лучше воздержаться от таких мувов. Сань, более популярным командам отсылают организаторы. Не, не, ну, ну, Мирослава. Ну, если мы будем говорить про Counter-Strike Global Offensive, то, конечно, конечно, там только по приглашениям участвуют в крупных турнирах Но сейчас мы говорим про Counter-Strike 1.6, и тут, конечно, никаких инвайтов на турниры на свои, ну, практически никогда не высылают Я не спорю, есть исключения но они крайне редкие. ЗМР все-таки догоняет флэша. Ну и хей, hey амиго. Открывается все-таки на точку Б. Выхватывает в голову от Кизяки, И, наконец-то, этот раунд закончился. 10-3. Он был очень медленный. Легион очень. Даже я бы, наверное, сказал бы сверхбыстро-медленно. Сверхбыстро. Сверхмедленно, простите, дорогие друзья. Отыгрывают. Вот. Ну, ну, мне кажется, так не совсем Правильно. То есть если этот стиль атаки не работает, его пора поменять И вот Легион, к сожалению, на данном этапе не понимает, что этот стиль атаки не работает против Хайку Тим Нужно играть более жестко и быстро И только такие раунды будут работать А восседание вблизи своего респауна навряд ли что-то сильно поменяет и вот, наконец-таки, быстрый выход, но где гранат-то, елки палки Мало быстро попытаться выйти, так нужно что-то прокидывать вот, кстати, отлично сейчас было сработана флешка, ослепившая хей, Амиго. Из-под ковров, собственно говоря, да? То есть это, это замечательная флешка. Она притормозила выход команды Легион. Но что мешает легионовцам делать подобные прокидки? Непонятно. ДСН забирает винтика. И Амиго с Эдносом делают еще по одному фрагу. В результате Зевс последний. Пережимает с Эднеса, Но нужно забирать еще аж... Кучу кучу оппонентов, двоих, наверное, да? Два, да, двоих Не такая уж и большая кучка Но все-таки двоих нужно забрать Хей, амиго, hey, минус Зевс И это, это 10-4, дорогие мои зрители Так... Эм... А USB модем был со нет. Вот, кстати, вот эту штуку прошел. У меня был только обычный модем, который вот ну от э, телефонной сети работал. То есть когда типа ты в интернете, тебе на домашний позвонить нельзя. <свот> вот такая вот штука была. А вот если так посмотреть, то у Хайку тоже есть ошибки довольно серьезные. Ну, учитывая то, что их соперники еле-еле вообще здесь, ну по сути играют втроем, но сейчас уже ладно в четвером. Хаямига hey, вроде отлагал то, конечно, у Хайку есть проблемы. Если бы у Легиона была целая пятерка и никто не лагал, я думаю, счет совсем другим был бы. Есть, Саш, пишут просто в ЛС группы командам, и они уже смотрят, играть или нет. Ну, ладно, я допускаю, я допускаю, что такое может быть, потому что сам я, собственно, не играю, командой не обладаю, и поэтому мне неизвестно, есть ли такое. Если такое есть, только это замечательно, наоборот, это замечательно. Это поможет Counter-Strike пожить еще какие-то дни, недели, месяцы. Может быть, даже и годы. В результате 11-4 все-таки первая половина наконец-то завершилась. И завершилась она почему наконец-то? Потому что она шла 24 минуты. 15 раундов сыграно было за 24 минуты. Достаточно долго. Но что имеем, то имеем. Хайку отправились в атаку. И в оборону, соответственно, Легион. И вот... Э... И вот гуси а, Гуси, я не знаю, вот честно сказать э -э, Команда Хайку Сейчас решили потроллить своих соперников Но вот тут я считаю Это неуместно, честно сказать Вот положа руку на сердце, я считаю, что Этот момент сейчас не очень Сильно нужен, ну ладно, хорошо, не будем Забегать куда-то вперед, давайте посмотрим А вдруг это все-таки сработает Где выход? Кто? Кто первый? В Первый флеш? Ну это сейчас просто, смотря они же на шифтах идут На контролах идут нет, разваливают все-таки ЗМРа, но и ДСН далее дает разменный минус. Попытка поставить бомбу от ранее упомянутого игрока. Ну и минус от винтика по Зевсу. Э -э, кстати, поджим со спины уже идет. Со всех сторон зажимают игроков атаки. И тут все на самом деле не так уж и безоблачно. Но, но, размены все-таки, дамы и господа, приводят к численному равенству. а Точнее, уже не совсем-то к равенству. С это... Ух ты! Как. Кейзяка болезненно первой же пули сразу попадает в черепушку оппонента. 12-4, стратегия, это все-таки сработала, как бы парадоксально это не было. Кто в следующем матче будет принимать участие? Александр Радо, я уже ж говорил, вы, наверное, отходили, да, товарищ Радо? Проклятие, команда Проклятие, то есть это бывшая команда Проклятый стак, против команды Про мясо, организаторы данного турнира. Да, это правда, топ-команда 1.6 приглашает, но сейчас чаще всего они быстрее сами регистрируются. Понял. Я не Мирослава. Замахал. Максим присяжный я. а, -а, -а, -а Максим. Ну, так почему же вы тогда Мирослава, если вы Максим? <с citation> это же ну, как бы многое меняет, в общем-то. Я тут осторожен в высказываниях. Вдруг думаю, расстрою девушку, не дай бог. А это не девушка, оказывается. Ну, типа, девушки же все знают, да, что более чувствительны, чем парник различного рода высказываниям. Вдруг вам что-то показалось бы грубое. ЗМР минус винтик, и последним погибает флеш от рук МАК-10, все того же самого ЗМРа. 13-4. Да, сори, спасибо. Да не за что, всегда пожалуйста, Радо. что то машет и говорит, по всей видимости, Нет. Uh, товарищ Зевс Что-то он там это туда-сюда головой повертел Видимо, какие-то были обсуждения А это девушка с кадыком Но это совсем грубо uh, Всем привет, девушка-мент Вот, а вот это уже точно девушка Поэтому uh, теперь точно будем осторожнее В высказываниях Подошла к концу, нет, будет еще одна игра Девушка-мент, приятного вам просмотра Ну, очередной выход на точку А В общем-то, почему его и не реализовать Учитывая отсутствие экономики у команды Легион Uh, думаю, не вижу препятствий В общем-то, объективно препятствия О, конечно... oh, дробовик где? Дробовик же только что стрелял, или мне показалось? У кого-то был дробовик Ладно, неважно Это вообще ничего не меняет в uh, сложившейся ситуации Но Зевс остается А Денадий отличный хэдшот Но дефьюз китов нет, тем не менее Есть время, есть время И за счет как раз-таки этого самого времени Команда Легион выигрывает пятый раунд Будет еще сегодня игра или последняя? Да, того будет еще одна. Ну, я уж даже не надеюсь на то, что пятый игрок у команды Легион вернется. То есть я не верю... Не, не, не верю. Вообще не верю в то, что сейчас все-таки случится. камбэк Аллы Борисовны. Которая, напоминаю, вообще-то играла за команду Легион. Но здесь что-то прям скорострелки уже даже как-то, по-моему, чересчур... Идейно пытаются Хайку подойти К своей атаке Но что есть у Хайку Чего не было у команды Легион Бросается сразу это в глаза Это использование гранат Хоть как-то может быть и не очень хорошо Но Хайку хотя бы что-то где-то раскидывают Ух ты, ничего себе Хорин вместе с ДСН Бесподобно отыгрывают Два минуса, видите, ласт Забрал за забрал с него э, плетку. И плетку, кстати, желательно бы выбить. И ее все-таки выбивают. И это 14-5. Почему желательно? Ну, потому что плохо, когда игрок обороны обладает, например, скорострелкой. Там уже, э, вероятнее всего, на точку Б практически не вернешься. Ну, то есть, это очень сложно сделать. В условиях э, вот таких вот ужаснейших историй. А какая карта будет? Демираж, uh, да, следующая игра также будет на Мираже. Uh, нет, uh, следующая карта уже известна. Хорин и ЗМР по фрагу, да, дробовику у ЗМР. Господи, ЗМР там уже решил просто вовсю вообще веселиться. 15-5. матч для коллектива Хайку Тим. Для победы и выхода в четвертьфинал им остается взять всего навсего один раунд. Ни много, ни мало. Да, кстати, третий матч на Мираже Три карты и все три Миражи Мираж, «Мираж» Видимо, очень полюбился Современному Counter-Strike Ну, я согласен, карта хорошая Карта интересно сбалансирована И здесь действительно, как говорил, по-моему, Гай Модис Если я не ошибаюсь Очень сильно влияют командные действия Кизяков минус Fallen, это, как вы понимаете, минус бот. Следом еще один минус по сетнесу, но Амиго с диглом, как и Винтик, в общем-то, справляются с оппонентами, но с переменным успехом, который все-таки приводит команду Легион к сложнейшей ситуации 1 в 3. В результате которой Флэш хоть и справляется с Кизякой, но нужно забирать еще двоих. Сейчас, разумеется, будет установлена бомба и ожидает э, Флэша, самого быстрого... Того самого супергероя. А, в общем-то, ретейк. Ретейк, при котором нельзя уходить на сейф, иначе это поражение во встрече. Ну и, конечно, прокидывание коннектора периодическое а, тоже немного мешает. Ну, Хорин. Вот так вот. Целый день практически Хорина слышно не было. А теперь внезапно, под конец матча, Хорин и сам разыгрался, видимо, и начал убивать. Так еще и, дамы и господа... Последний минус оказался за ним. Что ж, 16-5. Команда Хайку проходит в четвертьфинал, ну а коллектив Легион падают в 1-32 нижней сетки. И с ними мы также увидимся на следующей неделе, дорогие друзья.